Абитуриенты и обучающиеся Казанского федерального университета могут получить образовательный кредит. Как и где его можно оформить, смотрите далее. Абитуриенты, преодолевшие минимальный порог и рекомендованные к зачислению, имеют право заключить договор с ВУЗом о предоставлении платных образовательных услуг. Оплатить образование в КФУ можно как из собственных средств, так и воспользовавшись кредитом. Партнером Казанского университета является ПАО «Сбербанк России». Он предоставляет льготный образовательный кредит под 3% годовых не только учащимся КФУ, но и абитуриентам. Есть разные условия получения этого кредита, то есть это зависит от группы абитуриента, от его возраста, от достатка семьи и так далее. То есть условия могут меняться в разных кредитных организациях, но именно партнером Казанского федерального университета является компания Сбербанк, в которой можно взять именно вот льготный образовательный кредит по 3%. Кредит можно погасить как частично, так и полностью. Общий срок погашения льготного образовательного кредита состоит из двух периодов. Льготный период охватывает время обучения и 9 месяцев после окончания вуза. Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение процентов по кредиту. Через 9 месяцев после окончания учебы начнется погашение основного кредита. Период погашения составляет 15 лет. Также есть возможность погасить кредит досрочно. Первый бюджетный приказ – Основную волну это 17 августа. Затем мы даем тем ребятам, которые не прошли по общему конкурсу, изменить свое согласие на зачисление. Даем время как раз сформировать и оплатить этот договор через нашу систему. И уже включаем их в приказ по конкурсу в контрольные даты. По словам Александра Бибика, кредит можно получить в любом подразделении банка. Заемщиком может стать гражданин России в возрасте от 14 до 75 лет. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру, который вы видите на экране. Плюс 7 951 899 2182. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс.